Сегодня войдет ролик о том, почему у вас эти бравлеры не падают или персонажи в игре зуба. Ну что ж, давай тогда посмотрим, сколько у нас всего бравлера, если вы не хотите считать. Нажимаем на рейтинги, да, именно рейтинги. Также можно смотреть статистику, там у нас лос точнее ваш эм, регион, друзьям. Так, я на каком третьем месте, блин, почему и на третьем, мне немножко нужно достать. Достать их. Так, наш клан. Угу, ясненько. Теперь нажимаем на профиль. Эээ, как его нажать? Справа, слева, справа, внизу, в самом углу нажимаем. И смотрим наш профиль. Давай, давай, давай, давай. Нажимайся. я нажимаю. Смотрите, я нажимаю, ничего не работает. Так, профиль. Вот, зашли, отлично. Смотрим. Найденный 7 из 17. То есть здесь персонажей нету. Чё? Где? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ай, мою 10 персонажа нету. любым персонаж. Моли, максимум средний побед. 3 в ну, вообще-то не важно, нам нужны персонаж. То есть нужно открывать сундучки. Говорю. Точно, сундучки. Не часто. все Это, конечно, мое мнение. Открывать сундучки не часто. Это первый хайд. Потому что если часто открываем, то зуба говорит, не нельзя. Я уже на себе уже попробовал. Ну если вам это скучно, то создавайте еще одни аккаунты, и у вас точно упадет персонаж Дона там на фазе на другом аккаунте, и яну станете крутыми. То есть как там, скачайте предложение клон, клон предложения. Конечно там будет лага, там реклама будет, ну ладно, у некоторых предложений там нет рекламы, и они не лагают. Скачайте там хоть пять штук, минимум 5, минимум можно одну, и до десяти. В общем, да, схожу можно. Ну а перед началом ролика подпишитесь на канал, поставь лайк. Тебе с соответственночка пойдет персонаж Брюс выпадает. Что не нравится? Ну блин, вы что ж не подписаны? Подпишитесь, ё -моё. Так, значит, что еще могу вам сказать? Ну что? Ну все вроде бы. Как по мне, mm -hmm. сервер разработчиков наверное, туда не пустят. Ага. Нам нужно один разработчик, который созда создаст новую игру зуба, типа того клон зуба. И как Брау Старсе клон. Там открытие боксов там персонажи. И там можно типа, открывать бесконечное все. Но играть нельзя. Зато будут персонажи. Вот так вот. Ну что могу сказать? Ждем разработчика, просто игра не популярна, поэтому них никто не хочет клонировать игру и там делать открытие боксов. Когда это сделать, в принципе, ролик и будем кровиться с вами. И что, все, выпадет у нас персонажи. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Фух, сбился. С пути. Так, нажимаем. Что ж еще можно? Нажимаете предметы, устанавливаете предметы. Точнее, это не сделал, устанавливаете максимум, максимум, максимум. Три, 3, 3, три, три, Везде три, три, три, три, три ну, в общем, говоря что год играют в игру зуба, и у них не выпадает все правлер. То есть нужно играть 10 лет, чтоб все выпало. Вы чё, зуба, что за 2 длинные аккаунты? Окей, сложно же Отличная битва. Давай, поиграем. Почему бы нет? На фазе еще в гонки. Ссылочка в описании на плейлист, гонки. Ну или на поисках найти гонки, зуба все. Давай, и все, зуба гонки, нас. Мы ж только самым первым, кто записал этот ролик. И продолжаем записывать. Никто не хочет записывать гонки, говорят, а, это бессмысленно. Фу, дизлайк. Ладно, все. Так, так, так, тихо, тихо, тихо. Значит, наша цель нужно круг сделать и смотреть, чтобы мы не попали в дырки. Если вы всю карту изучили, то, конечно, мы будем легкодням победить. Если ваш друг не все не но можно ему пранкануть. Гонки устроить им подойдет вот этому дубу и все и там будет круговорот делать так мы взяли значит все штучки Стопай, чувак, подписывайся на канал поставь свой лайк и тебя с этого то что мне тихо тихо тихо прям тебе руки только не подходи породу подойти эти а закидающие бомба -бом -бом по плечо бабах так так так так так там никого нету. Забираем, уходим, отступаем. А, заметили, заметил мой, он тоже испугался. А-а-а, блюда, блюда, Нет, не брюс, это у нас в базе. Блин, карта сужается, бегом, бегом, бегом. Гонки-гонки-гонки. <.ophren> карта нереально сужается. Так, так. Пока, неудачник. Дал мне хпшки. Или тебя так хватает? У тебя что? Еще будет хпшки? Да ты бессмертный, там карта уже сужается. Так что, соляночка, я не могу пройти карту, посмотрим. А, все, все, все, я уже поймал, хоп, хоп, хоп, танцуй, танцуй, Ты там пеппер, <свят> вам потолкну его клавией, а тут еще один, один. Так. так, хоп, хоп, хоп, вы это видели? Я не знаю, что случилось, но мне понравилось, я хоть выжил, а то явно был я меня бы поколотил. А куда прятаться? А, а играть то будет. А, блин, поворот, поворот, блин хитрый, он блин хитрый, хпшки, пока, неудачник, Ларри, давай, давай, давай, давай Ларри, э, точнее. Пин, А, еще карту жадятся, еще прикалываетесь. ⁇ -мо ⁇ я даже не успел. Я не смог, конечно, пройти, ну ладно. Блин, карту жадятся, я даже круг не прошел, я только 4, В общем, в толпе очень гонки, но пишите, я... О, гонки снимать. Вместе со мной там или... Само мы снимать. Я что мазила, Пока, неудачник. <смех> что.. что.. испугался. Не попадешь, не попадешь, не попадешь. Он раненым исключил. И за мной охотится. А, тут еще один. Блин, ничего прикалывайтесь, меня не догоните, а Так, ну типа твоя круг уже сделал, все красавчик. Опа, топ 9 места уже. Видите, за гонками мы получаем хорошие местам Так, уходим, потому что Ларри за нами ходит, я знаю, Ларри Вон, Ларри. Привет, Ларри. Хочешь нам э, лук подарить? Давай. Все, невинно, в случае нужно отступать. Это он гад на то, что Ларри может вас вырубить. Все, круг сделан, да? Да? Нет? А, давай дойдем, давай дойдем. Блин, далековато. Вон, круг, я вижу круг. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вон, вон, вон, вон. чтобы все А тут еще один Ларри. Блин, у него в тупик. Печок, что делать? ах ты бессердечный. Пока. Гвардия, неудачный. Пока. Ой, я, я, я, тут еще один, Гвардия. Вы что, Два на одного нечестно В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Вы на канале Риск Старт. Всем удачи. Всем пока. точки на канал в описании. Там Макс Риск. Макс Риск игры. Подписывайтесь. Там еще Музыс Риск на все -все, все все все каналы, чтобы нас не забанили, и вы смогли всегда подписываться на нас там в Дискорд. Ссылочка найдите в описании 700 кубков. Я у меня 700 кубков. Пока. Эээ, я не успел. Блин, чё приказываетесь, мне не догонить, фази. я фазик. Лап, ну тебя твоя грузка здесь делал, красавчик. Опа, на а тут где место уже. Как... Видите, за вонки получаем хорошие места. Так, уходим, потому что Ларис знает. Ходит, я знаю, Ларис. Вон Круг сделан, да, да, нет